Эксперименты, когда компании, делающие фрирайдеры, скитур, лыжи, переходят в какой-то пистоскинг, всегда очень интересно. Здравствуйте! На повестке дня хорошо фрирайднером, и скитурщикам, известно, лыжи ДПС. А в этот раз в некой такой карф универсальной версии. И она, мне кажется... Ну, я даже не знаю, что сказать, потому что я проехал на ней вообще не понял, что случилось, и как бы зачем она, и что хотели сказать ДПСники, когда ее вообще сделали. В принципе, давайте по существу, лыжи нет своего вообще ритма, своего резаного поворота вообще, то есть это не карф-универсал, это... Я вообще не понял, что это. А Своей его ритма нет, она не работает нигде одинаково, это просто как бы... Просто вот доска, вот доска, доска, и вы на ней как бы едете, да, то есть вы можете, в принципе, на ней, когда мы проскали, ехать быстро. Вот, у нее при этом, <связыч''> несмотря на то, что у нее нет рокера, носок начинает прыгать, вот, визуально видно. Вот, и, ну, при этом я не могу сказать, что это стремно, нет, мне не было стрёмно она с уверенного, значит. Вот вы пытаетесь зайти в короткий поворот, да, в принципе, она в него входит, потому что ее сорвало с дуги еще там... Я не знаю, 5 метров радиуса назад Вот, и как бы, ну, она в него тоже скоблится Ну, как-то она пытается цепляться за склон Но она как-то вот никакой динамичности нет Потому что она не пытается даже там как-то прогибаться Вот, при этом, вот тоже своеобразная Она вроде как бы по ощущениям, она вообще не гнется и обратно не выстреливает Но при этом она как бы вот для потери стабильности и вот дребезжать мягкости хватает то есть вот где-то ей мягкости хватает, а где-то ее просто нет вообще. Вот. То ли у нее торсионка вообще отсутствует наглухо, непонятно. Но, в принципе, получается что? Получается такое абсолютно безвкусное, беззубое катание. При этом, в принципе, в любом варианте скользящего поворота, да пожалуйста. Он, в общем-то, даже, как бы, такой даже и комфортный. И в ноги, как бы, в общем, даже не особо она и лупит. Да потому что вроде как бы и не цепляет ни, ни за что. То есть на жестком, на каких-то ледяных участках она, конечно, реально просто слетает. И полетели. Вот. То есть ее среда это какой-то очень как бы, хороший снег. Ровный, мягкий, цеплючий. Вот там, может быть, она себя как-то покажет и ломанет в какой-нибудь поворот на метров на 16. У меня такое есть ощущение. Но вот в каких-то реальных условиях, вот таких, которых у меня были, я не могу сказать, что в условиях, в которые она попала, это какой-то хард. Это был нормальный ровный склон, кстати, вообще. Даже достаточно ровный и мягкий. Но были там жесткие участки, но не критично. Ну, как бы итог, итог. То есть я не могу сказать, что эта лыжа там как-то проложала и там что-то подстава какая-то от нее была. Но вот эмоции вообще ноль. ну просто номинально статистическая досочка. Вот в принципе все, можно как-то съехать Удовольствие есть? Да нет вообще никакого удовольствия от катания Просто как вот Я не знаю, как бумагу пожевал и выплюнул Все, никакого фана Что-то пожевал, но при этом и не наелся И, и вкуса не ощутил И вреда не нанес, никакой, и ни пользы не получил Но я не знаю смысла и Рекомендовать я это никому не буду И она просто, я уверен, пройдет в моей памяти незамеченно. Я забуду, они просто ровно завтра же Все вот, я пошел за следующий, вы подписывайтесь, ставьте лайки, пока.